SAP X2, я не знаю, выложу ли я первую часть. Как я облажался с. дисководом, так сказать, с но не важно, в общем. Пытаемся запустить игру. В этот раз будем играть в стандартном формате, потому что в полноэкраном это будет минус глаза. Стандартно. О май гад. Это та самая музыка тех самых времен. Ну, с задачей мне рекорд по полетам на горшке. <свят> Поехали. Кликни, чтобы продолжить. Вспомним бы еще, как играть. Помощь. Так, парик, днешние ночные на крыльях. Чем быстрее летишь, тем быстрее набираешь высоту. Значит, я набираю на скорость, Книжка и не шучу, не раздумываюсь, а земли под мячик. Опции игры, музыка. Лучше результатов нет, потому что я один играю. Как я понимаю, мне нужно собирать. Да, вот эти штуки. Ну, немножко в дерево уехало. Отлично. Сейчас мы. А, может только один раз связать все, понял? Эхо младкий, 884, давайте, надо написать хотя бы, нет, 3000 максимум, ну пробуем еще раз. Кто озвучку эту придумал, это конечно гений. 540. Ну, что же мне эти деревья-то постоянно падают, что за бред. А, вот им отображает сколько я пролетел. О oh, мо. Мне просто интересно. сколько реально косарь набить? Ну вот я уже фактически набил. Вот ты я зря сделал. Если я не поймаю, нет, я не поймаю эту штуку, два кана были нормально. Ну <звы> это будет моим абсолютным рекордом по ходу. <звы> давай нахмуримся, давай, давай. Не попал. Сделаем себе ник. Пожалуй, добрый, человеческий, хороший. Ой. Хрюш. Всем мне нравится. Ладно, тем не менее, давайте лучше. Пойдем по другим играм. О, Ле, не убава, это кстати, моя любимая. Между Крысианшем и Лопатычем, что раз мы любим футбола, разгорелось нешуточным спором, потому что футбол футболе гола на третьих на победу. Каждый день считает, что это только зрение правильно. Ну, и думаю, думая, они начали устраивать футбол. Здесь тоже у нас только музыка здесь у нас. На поле две команды. Компьютер играет за команду Кранс, три за синих. расположены по краю полю, как здесь сейчас проливаются все персонажам, может с помощью мышек. Кликлик по фигурке игрока, чтобы играть его в игрок начинает двигаться в где находится мяч. Чтобы ударить по мячу, надо просто бежать в него. Если игроку как будто мяча в течение секунды, кто-то приходит на майнинг другой. По-треть, защищает свои ворота, ты можешь передвигаться к другую мяч, пока мяч уходит против, чтобы играть, в против. по игре идет в другую лоб. Короче говоря, это условные баллы. Не, игра прикольная. Особенно музыка. Настальгично, А Здесь синий будет, здесь будет синий, здесь синий Здесь красный, понял Не, ну может классно было здорово Ну нет, теперь будем, скажи Ну, забили недавно такой крупы Вот было близко, кстати Тартарыч себе ворота решил сделать Хорош Здесь значит просто выбить мяч, я не знаю, как. Хорош! Справьте, даже лучше меня. Отлично! Эх, анлаки для тебя, вот так В целом можно делать ворота из своих же игроков. Анлаки. Ладно, пофигу, будем строить ворота. Забаррикадируемся, пожалуй Unlock Все, теперь ворота у меня защищены Я буду растить из себя тактиком Я баг нашел, прикинь, если нажать А, это не баг, прикинь, я могу переключаться между своими персонажами То есть, типа, вот так вот сделать а вот это уже читы. Но тем не менее ворота у меня защищены. Игра прикольная, но она долгая. Боже, куда ты пытаешься? Ты же вижу мне ворота, я думаю, очень Что ты делаешь. Эх, близко. Короче, надо всех сюда играет. Опа! Нет. Не делать. Так, мне кажется, будет очень долго играть. И от ворот к воротам. У меня разнообразие игрущей. Так, все разнообразие, конечно. Но тем не менее... У него... Ну, компьютера даже вот сна что не ходил только пока я ему не помню напомнил об этом о, неужели он перестал наконец бить только в мои ворота, начал куда-то бок то что теперь и... требовался резон, конечно нет, в принципе Классно, Я не спорю, но так долго проходить эту игру, это конечно будет, ну, очень сильно вытягивать, поэтому пробуем еще... А, так все, противник сам сдал свои... Ладно, не сдал. Мотивы хотел сказать, но... А ну ладно, короче говоря, Давай, вот так пробах. Нет, так будет очень долго Но прикол в том, что я вот пока слушаю мелодию Я, конечно, узнал, что эта песня у в детстве совсем по-другому начала. Сейчас она Звучит прям, не знаю, с какими-то нотками Которых не слышал раньше А долг вот это оказалось совсем другим Просто музыка Программа на данном плане все, Но нет Так, сейчас не у ладно Всё, у меня болезнь никакой Пораш очень нравится играть в футбол, но чтобы добиться успеха ему нужно сормичать мяч. Два задачи не уронить мяч на землю, но очень передается на спортсмена по полю, пытаясь заработать на площадку. Одну очко. Ой, какая тут анимация, просто движение его. Он вообще так смешно стоит. Ну, сделаем его имя, пусть. А еще мне кажется, что нужно нажимать в то время, как он двигается. Ну, сенса тут вообще лютая. Да. И сенса, и то, что... Не знаю, не больше 10 кадров в секунду. Давайте сядем, сядем, сядем. Хороший. Ну, вообще, винарик на пига уже хорошо. Вратарики. Забей можно больше голов ворота Каркары Чайнюша, с опытным противником, тренировка, турнир. Ой, какая-то музыка классная, чё вы. Ну, мне кажется, даже в браузер на и то больше кадров, чем здесь. Так, защита ворот. Хороший сбил а, здесь нужно НКМ нажимать, чтобы начать игру. Вот помощь. Игры два режима, Да, зачем отвечу в режим турнира. Отправляю мошки, запрещу обороты, как кара, так нафигуарь, настоящий мяч, и настоящий ворота. Сейчас играется в Если не хватает, будем с рисом потенерусь перед турниром. Понял. Тренировка с сильным игроком. Ладно, погнали. Пробую играть чтобы очень любит можно больше голов. Ой, ну тут изи. Ждем таки, ждем, байтим его. Юный тактик. Mm. Ну а теперь, теперь на отражение стоит. по вашему зря в кс что ли играл справлюсь я конечно со всеми я справлюсь И что тут? думаете я настолько лук скилловый ты сариков. не она конечно молодежь отбивает мечи но ей это не поможет ты че офигела ты че офигела Старый, Я пишу без клавы, поэтому, сорян Клави у меня плохо Сунь биби А, это довольно бага на в букет, вот Любимая игра детства Собери сам большой букет, Управляй своим букетом Собираю букеты меньшего размера, чем твой Каждый план на букет увеличивает размер твоего букета Будь осторожней, если ты поймаешь букет больше, чем твой Игра закончится, удачи Но та игра кайфовая, но она очень медленная такая медленная расслабляющих расслабляющая зачем-то и гаррио у меня почему-то постоянно не получается пройти эту игру лично мне было нубом если ничего не получше выпадет О. Я, конечно, все понимаю, но побольше можно, пожалуйста. Ну, ну здесь я не... Нет. 12 очков. Они слишком большие еще для меня пока что. Небольшие летают, вот и все, теперь уже стали побольше, но, тем не менее этого мне не хватает, нужно хавать еще больше, чтобы вот такие вот съедать. хотя вот этот поймать букет, но он слишком большой, опа, скоро я смогу заховать даже такой. Эх, аналоги, ладно, пробуем еще раз. Облажался чуть-чуть. Минус этой игры в том, что она долгая. гадал по нотам, чем-то даже дополнительных со сватов, но вообще отдаленным я бы забрал, но мне нечем его забрать, потому что у слишком маленький, увы, можно не быстрее, пожалуйста, нет, он в нем летит, я могу забрать, а, вот. Просто сеть мозгу слушать и дыхать Потому что пока дождешься, когда упадет, нужен тебе букет но очень много времени. Ну, это все равно мало еще. Волиск был вполне оправдан. Бэймышка сразу же поменялась, к это задел. Да, мне кажется, именно на эту игру я обею больше всего времени и в этом видосе. Да, сказал бы вот этот, но у меня размер очень маленький для него. Вот сейчас... Нет, не хватает. до вот есть мне должно хватить, по Совсем не хватает. Не буду рисковать, потому что я помню, чем закончился в прошлый раз. Да, я меньше, я уже понял. Букету в целом. уже 40 набил. Мне все равно не хватает размера, что за бред? На сколько мне нужно брать большой букет, чтобы собрать вот эти вот маленькие? Уж про огромные тем более молчу. Я понимаю, что игры как бы должны затянуть долгое время но все же все до своего возраста я хотел хотя бы спидранить игру просто не оно очень медленно летят что поделать ладно так уж и будет будем рисковать если проиграем то проиграем да, тогда ещё не заберу. вот это я заберу хорош Да, ты спрос не беру. Ладно, позже вернемся к этой игре, возможно. Я хочу посмотреть другую игру. Но после уж Герш по просьбе сову не в поле, чтобы собрать овощей любовь МГМ и набегает вообще забытых на поле пином. Здесь то же самое. О, еще одна долгая игра. Я считаю, так люблю их по-разному крепить друг на друга овощи и. Не только грибы или что здесь вообще будут фрукты, ну скорее всего овощи грибы. Фруктов таковых у нас особо и не было. Может зачетная. Ой, Нафидел сам себе игру, кстати. Попробуем ну и всех собирать им на чтобы наверху растала вот эта штука. Пофиг, пока что на ромашку не могу собрать. Я хочу побольше побегать. В принципе, все игры рассчитаны на грин. Ну типа нельзя просто взять и закончить практически быструю игру. Ну не про все игры, конечно же, это говорю. Так про определенную часть, но все же вот, опять предлагают ромашку забрать. Но нет, играем до того... Я, человек простой, могу, делаю. Не, хочу еще поиграть. Рано мне пока что на ромашку больше наступать. Мне кажется, эта песня здесь вообще не меняется. Так, вот так вот забираем раз. Не успел чуть-чуть, ну ладно. Черт с ним, бом. Ромашку теперь ждать. Пока она появится? Пыры-пыры. Мне кажется, мы уже несет это все это тяжело в целом. Ну все, в принципе, можно на этом заканчивать. Я облажался, серьезно, брит. Надо пробуем да собрать еще раз боевую машину из ежика. То, что я облажался, это конечно мем. Нормально так у него две тыковки сзади торчат. Вот, вот так вот примерно надо было собирать сначала. Просто я же решил вас нас по повыпендриваться экстремально. Мозга поднадоедает, потому что. Мы... Быстро кончается, не думаю, не на на такое долгое прохождение. Да и в принципе игра не ожидала. Так, все, ладно, понемногу уже. Пора. Проканчивать. Благо, сейчас мы нафармили нормально. музыку, это иногда Эх... Ладно Собрали все. Остается дождаться ромашки Надо ну, даже больше, чем прошлый раз вопрос. Ура! 814, нормально Ну мы можем, конечно, косарик набрать, но я не думаю есть смысл в этом, пофиг, собираем его Быстренько соляемся, чтобы добиться рекордов Ой, вот эта фигура хорошая получилась. Из двух тыкв и морковки. Не знаю, хватит или нет. Но тем не менее, пока есть время, мы сделаем вот так и вот так. 58. Еще надо, столько же. Ой, сколько овощей пошло. Отлично. от этого хватит потому что я уже устал слушать эту песню это в который раз все касаемо брали сливаем ежик Бз... ой почему белорусской клавиатура включилась я же даже не белорус все бездюжек касаемо брал можно было конечно больше но я решил быстрее закончить сели полезную машину под водный парус из него вдруг сорвали поспаси детали полги пин разбрызгали машину по запчасти я не знал что чудо -машину.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 Пока она выглядит легкой. А что если сам себе нафигел и грудшим? что играю в мини-генче. <толк> <толк> меня переиграла. <музыка> ну, блин, потому что я ну, зафидился в Поломанный телефон. Помните, тартары еще брать с пара на шестиугольник. Чем больше ты их уберешь, тем больше в палочку. О, началось. Потому что они там немножко залезли старый телефон, слушали музыку. Он хотел, да, да. Писать пины собирают маленький телефончик. Пин сделать телефон очень быстро, но только без пластинки Нужно колесить кнопками вместо звуков. Почему только тарелки? Звездочки треугольники Короче, ясно. Уже стало плохо. Посмотрите, видите, больше треугольненьки, одинаковы все, они еще управление курсором. Какой у меня фиолетовый, ой фиолетовый, вот так выглядит фиолетовый цвет опа Не, на таких шестиугольников у меня уже было забарято тяжелая скучная игра потому что Спасибо, спасибо. Было вкусно. Так, наверное биокусария этого будет более чем достаточно. Вот такой цвет, а тут столько цветов вообще откуда? Я не считал, но тем не менее, шло отлично. Найс. Nice. Только хотел себя поздравлять всем, что я зафилиал, но тем не менее я это сделал. Найс! Nice. Красиво отвалилось. Осталось рассчитать сюда, как попасть. Это нам все рассчитываю не зря я физикой занимался все так. спасибо вам прибуду за то что меня не получили физики живем живем я тебя еще цвета порасвечал то я по натуре так это тонет черный сюда, это сюда, темно-черный сюда, шоуфи здесь нет, пусть сюда летит. А, возможно, мне даже не придётся саму себя видеть, потому что игра сейчас так закончится. нет, ещё держусь. Салька. Голубой, ой, голубой. Белый. Фиолка можно было сюда западнуть, но нет, ну блядь? потому что я сам себе на фиде уберу два зелна. А, нет, ч я сам говорю, это -мо. Не буду сюда попасть по-хорошему. Лайки. Фил, спасибо, я. Хм. Я сам себе нафидел, поэтому я буду дебичем Деб. Нашка на полянке в самом высоком дереве, у я встроил туалет по пятнашке. Ч ⁇ Вы что, на приколе? Вы, вы серьезно думаете, ребенок сможет собрать пятнашки размером 6 на 6? я буду и... что у нас здесь О, так ладно вот здесь полегче кстати выглядит не так уж и плохо просто единичку перемещаем сюда двойку тройку а нет смотри-ка я перепутал чуть чтобы сначала шла тройка потом вот ладно я сам себе нафигел игру поэтому будем считать что я просто прошел эту игру и все не знаю почему на 4 на 4 мне было бы в разы проще собрать потому что здесь все но ну, примитивнее по большей части что здесь можно кстати не так почему главное она... Очень быстро наканчивается. То есть вот она поиграла и закончила сразу же. Вот, по идее, правильные пирашки должны быть вот так. Четыре, потом тройки, для того, чтобы я их мог сыграть по очереди. Но я не особо оказался умным. Наверное. Да я особо не оказался, поэтому можно забить просто на эту игру. Вот, наш максимум это 2 на 2. Вот Я я молодец, я на 12 часов, было более, чем достаточно. Морозка, хочу мороз, морозом, раньше снежинки э, расчищать снежные поля. Ну это была моя ну, одна из любимых игр. Значит, что нам нужно сделать? У нас есть запас ходов, мы нажимаем на снежинку, она выпуривает другие снежинки и, собственно, вот такая вот штука происходит с ними. Я, честно, не помню основной смысл этой игры. Тем более, здесь какая-то очень грустная такая музыка. Не депрессивная, но тем не менее. Наргую уровень, да? Да. Нифига себе, здесь я могу приходить на другие уровни, оказывается. Я думаю, только сам себе могу здесь заруинить игру. Нормально, пока держимся. О, вот это вообще кайфово сейчас зашло. Ничего себе Даже на новый LL переходим Все, в этой игре музыка закончилась Больше от автора не ждите Хорош Слушай, но ну часто по факту это все Это не игра Я могу Бесконечно проходить Может и не бесконечно. Шансов-то нафидеть саму себе игру еще есть. И еще их немало. Но я думаю, на Биокосаре это будет более чем достаточно, тем более в такой игре. Найс. Не, здесь вообще, мне кажется. А нет, вот здесь уже можно проигрывать, кстати. Ну, судя по прокачке, условно говоря, снежинок. Хотел набить косарь, но косарь набил меня. Вот здесь можно было еще хорошо пофармить. Ну ладно, пофиг. Не все, если до этого им эм, реально сам себе нафедить игру, сейчас что-то все игра не дает мне такого шанса. Тем более, как я условно говоря читаю эту игру, ну это unreal. Мне просто интересно, по идее, это можно вот, выиграть эту игру? Судя по всему, нет. Просто, честно говоря, я уже устался и немного проходить. Так, ладно, все, нафиним сами себе игру. Мы создаем много снежинок, а чтобы их закончить, нужно много... А штук. все, набрал 1600, и хорош. Итак, затерянный сокровищ. Играю в руководительную игру, фишки ряд брифишки одинакового цвета и не исчезну с поля -твоя. Задача не набрать можно больше очков. Так, ладно чекотлей. Будем делать так. Короче, нам нужно просто поворачивать. Вот дело тут же оно конечно закончилось но не важно Субтитры нрел. Вот эти хорошо по... нет, Вот эти хорошо врачаются, да? Не, не боюсь, я автористи, поиграю. В принципе, есть конечно чем заняться, но при этом подмыело уже. Это же месяц три фишки, на которых будет одинаково полностью чистить все поле, а с теми чистить фишки А какой цвет, на которых будет разно полностью, с поля, сейчас... Ой, привет, короче создал вот, вот такие вот игры вернее я вот эту игру и модельное спасибо больше не делаю игры никогда ладно шучу просто арена довольно мудная еще эта музыка повторяющаяся я против музыки ничего не имею против но если бы она хотя бы не повторялась бы то было бы прикольно тем более в таких играх но это довольно однообразно ладно Игра, что у нас здесь есть с Бонус, лучше результат и помощь с родителям. Перед нами второй сборник самых популярных игр. И ясно очень интересна продукция. Да ну! Тут можно даже посмотреть на то, что готовят они. А я... Вот так вот выглядят видео вы, вы мороженое, сырки, каши и мюсли в 2006 году. Но всего этого я точно не буду, что хотел. Игрушки были зачёные на то время Видя сборники Куда, куда же мы Нифига у них, конечно, сборников было на то время Сувенируем магниты Значки подвески подвески для бомбинатей. Кстати, у меня была Вот такая подвеска в свое время С ёжиком, ежиком. Фотоклипы, я не знаю, что это такое Брелоки, это брелоки С клапкой, с крепкой, закладкой Столки. Ну, на столке я первый раз вижу, базовые первый раз вижу, развивающие игры, если не ошибаюсь, у меня была вот такая, на тоже вижу первый раз. проект, большая, вот, у меня была большая книга, коллекция, пару раскрасок, круглые книжки, она вроде точно была, в ванной книжке не было ни одной, журнала были, и школы все если ошибаюсь Идет у нас для игроков. Другой компанией, как Доскоп, Донбедулёжик, Подороги, Смещерик, Проводники Олимпиады, Наш Кринцесс. Надо бы скачать, посмотри, кто там. Обувь. Ну, тут нет слов, они все, все идеальные, все классные. Аудиокниги у меня ни разу не было. Посметили для детей. Даже соль для ванны была, офигеть. Вот я сейчас зубную пасту всё время соживаюсь. Где купить? То это игра? Кстати, сама обидное, где даже не было моего города но При всём этом игра очень ламповая и кайфовая Дэйнивэй Бонус А вот на что мы, собственно, не попадались Иногда Сли- Комикс Кружье же решили нарисовать настоящий город. Они дружно взяли за дело. Скоро город вырос Много высоких домов и быстрых машин. Никаких правил дорожного движения. Конечно, пара, что интересно, что же такое они задумали. Подошел ближе. Что это вы тут рисуете? смотрит такими глазами. Город, прикинь. Большой, что такой город. Куча домов, а дороги такие длинные, что их можно только на машине. А что с машиной? Почему? Его как будто колес нет. Постепенно до бараша дошел смысл происходящего. Здесь же нельзя жить, дорогу, дорогу перейти нельзя спокойно. Ну, люди, последние такие блокнотки, полюбовавшись своим творчеством, причем если мы все предусмотрели, что перейти дорогу, нож светофор. А как им порадоваться? Да, просто если горит красный, замори. Если зеленый, нет. Светофор сразу горелся красным, и параш, короче, сделал шаг назад. Но сзади была машина. Он сразу же зажмурился спросил, я уже пришел, дорогу нет. Когда горит красный, то ты не можешь перейти дорогу. Должен дождаться, когда загорится зеленый, Но он всё же зажмурившийся, стоянно крытый орёт. с командой ежик, Короче, приоткрыл глаз, посмотрел по сторонам. Вздохнул, раз заступил на прежнюю часть. Но этот самый момент вновь загорелся красный. И опять ему сказали, замри. Погоди, этот сможет можно с ума сойти. Пусть будет третий сигнал. Опа. Ну и все, здесь, что для чего и надо. Они пошли вместе, прогулялись до встречи в следующей серии. А следующая серия не наступит. Аудио-сказка, ну-ка. По мотивам сценария Алексея Лебедева. Шо, Путь в приличное общество. Туда попасть. не потрогала Нюшин пятачок. Это очень вредная привычка. Чё? Кого за что потрогал? Нюша, ты же опять свистишь. Ой, это у меня машинально получается по привычке. Саву не потрогала Нюшин Пятачок. Это очень вредная... Ясно, что-то я немножко то переслушал, но а, сам факт того, что в... они просто переозвучили серию, ну, довольно прикольно. Но, тем не менее, я хочу просто бить уже максимально этот дебильный букет, и все. Но, видимо, в этой игре его так просто не добивают. 10 рассчитан рассчитаны на то, чтобы играть довольно долгое время Поэтому Мы пробуем последний раз, а после чего я думаю уже, уже к сожалению, удаляю эту игру Потому что я поностальгировал, видос заснял, это у меня больше не надо Опа Не, я конечно гений этот звук похоже на звук телеграма? Я конечно телега почти не пользуюсь, но звук о, сбивает немножко. Да. Нет, sorry, я сорикус хавал, сорикус хавал только с ну, так будет долго, мне кажется, опять. Тем не менее, я планирую это сегодня закончить, как раз таки вот набрав максимальный букет, который у меня получится. будет хоть одна игра, которая пройдет до конца... можно пожалуйста без звука спасибо но ну, у меня уже побольше пакет стал, но это я не успею захватить, потому что побольше моего, а вот этот Нет, этот я тоже не захавал ну, блин, они такие сочные, потому что они большие, я не могу их захавать, меня это бесит а вот этот я могу ну, игра. Не, опять же, если бы еще не повторяюсь бы то, в принципе, было приятнее Я, конечно, могу подрубить свою музыку, я не думаю, что для неприятнее. Ну, плюс авторские права, Ты, ну хотя а мне это может прийти а авторские права, но... ...экспериментировать не будем. Вот мне чуть-чуть не хватает, чтобы захватить скорее всего. И этот тильт. Девушки Не по нотам, конечно, но не важно. Я просто хочу закончить это. Ну можно пожалуйста. Вот. Хотя бы маленький букет собрать. Ура! Просто по факту в этой игре ничего сложного нет, просто нужно сидеть, ждать, фармить. Сейчас 60 левел но... игра поменяется, у меня 62-й, у меня тем временем игра такая же долгая. может она не должна подниматься практически, но это бред какой-то. Может она поднимается, просто я не вижу, кстати. Вроде все, начал подниматься на из. Да, теперь спокойно хаваю. Но вот тут я боюсь хавать, потому что у меня пока что сомнительные моменты. Если мне все будет нормально, я, в принципе, посахаваю его, а потом захаваю вот эту штуку. Вот это дверь не успел захватить, потому что ему ну... на успел. Во! Спустя сотни часов я наконец-то начал набирать больше размера пакета. Я в детстве столько не набирал, столько сейчас набрал, кстати. Чуть, чуть больше моего. Визуально. Визуально сложно определить, но вот сейчас я думаю, можно будет заходить. Вот теперь... Нет. Хотя будем в на самом деле, что меня эта штука сожрёт, нет, мне повезло. Я, к сожалению, все равно поставлю сейчас стол внутрь, потому что так вот сидеть гриндить, но это немножко уже надоедает. 182 вау. Да, в детстве наверное надо играть столько не сидел, сколько я сейчас. Но реально, в чем была проблема? Просто побыстрее сделать, чтобы они двигались. Я уже хаваю все без разбора. Ну близок к своей цели, главное. Самые большие букеты mm -hmm. Ну я ем уже все Я вторые по величине, если Остается а все хоть, кроме таких вот Могу прожить. Сколько мне осталось. Я зафидил сам себе игру, кстати. Походу, да, я сам себе игру зафидил хорошую. С этим альтабом. Ну, вы мы пытались. Как-то так, в принципе, вышло, понастроили. Кто-то смотрел, я даже удивлен. Спасибо вам за просмотр. Вам всем хорошего дня, вечера. Утро, ночи. Я пойду спать. Всем спасибо. Всем баба. Гайл.